О добром и злом духе. Здесь я хотел бы еще раз предупредить об опасности тех знаний, которые вы почерпнули. Я недаром отделяю Бога, как творческое и личное начало, от Вселенной, как безликого аппарата по производству иллюзий. По сути, вы увидели мир без материи, энергии, пространства, как он есть. Мир трех лиц – вашего духа, доброго духа и злого духа. Мир и был всегда таким. Неважно, знаете вы это или нет, вы всегда находитесь в пространстве между абсолютом добра и абсолютом зла, в промежуточно подвешенном состоянии. Деньги есть субстанция абсолютно нейтральная. Добром или злом они становятся только в ваших руках. Собственно, деньги это не монеты и не бумажки, плацебо, а мера нашего могущества в соответственном мире. Если вы богаты, то становитесь как бы магом, способным казнить и миловать, вызывать дождь и разгонять тучи, возводить дворцы и разрушать города. Не обольщайтесь нейтралитетом Матрицы Вселенной. Она выдаст все без разбора по вашей заявке. Но злой дух стоит за каждым вальпинистским упражнением. Соблазн использовать мощь своей откачанной воли Будет преследовать вас всегда, как качка преследует жажда проверить себя в драке. Вальпинизм делится на два уровня – воля для приобретения себе и воля для отчуждения у других. Поскольку Вселенная бесконечна, в ней есть бесконечное количество всего мыслимого и даже немыслимого, поэтому мрачные сентенции в мальтузианском смысле об ограниченности пирога это происки злого духа. Одержимый злом в не следует мудрому правилу. Хлеба к обеду в меру бери. Он самоутверждается не в приобретении вещей себе, а в унижении и додавливании неудачников вокруг себя, в их нарочитом третировании. Богатство рассматривается не как мое наличное», а как «чужое отсутствие». Величие не в имении самом по себе, а в возвышении над уровнем других. В современной России это очень развито. Стремление отсечь дверью идущих следом, понаоткусывать чего не съем, постоянно прослеживается красной нитью российских реформ. Рождается и иауперофилия, любовь к фактору нищеты у власти, глубоко ущербное чувство власти мущих. В итоге вальпинисту из народа приходится преодолевать не только собственные страхи и комплексы, но и мощную чужую волю, направленную вниз, на сбрасывание последователей.